Всем привет, вы на телеканале Тыковка Тв и сегодня я снимаю видео, которое будет называться Зомби Апокалипсис. Давайте начинать. Что? А? Почему тут такой бардак? Я недавно убралась. А -а -а. Фу, гадость какая. А -а -а. Ну и как тут вообще пройти? Блин. Вставай. Что-что-что? А -а -а. -а -а? Что случилось? Что-то не так? Ну если по-твоему вот такой вот мусор это нормально, то ничего. Да, я немножко намусорила, и что? Немножко? И кто будет вот это все убирать? Ну, я уберу потом. Да, потом уберу. Ох. Спустя 20 минут. <свист> Что-то как-то скучно, что бы делать. Так, я уходила на 5 минут. Так ты не убралась, то есть на целых 20 минут. Ой, ну я же сказала, что потом уберу. Придется убираться теперь. Все, убралась я. Вот теперь настоящая чистота. Отличая Отлича от некоторых, я убираюсь, а не мусорю. Ой, все-таки я немножко намусорила, и столько шума. Ладно, немножко, значит, да? А мне немножко надо было убираться за тобой. Как-то мне уже надоело. Я уже жду, когда пройдет Хэллоуин, и я уеду к себе домой. Сестра называется. Я хотя бы ответственная. Может быть, телек посмотрим? Садись давай, посмотрим телевизор. Да уж, надо обойдусь. Садись, я сказала. Ладно. Так, теперь нажми на кнопку. Добрый день, дорогие слушатели. Сегодня очень хорошая погода для прогулок. И сегодня я вам расскажу, что делать на выход. Секундочку. Нам, пос нам поступили бедственные сообщения. В уже в 23 странах распространяется еще неизвестный вирус. Так что по необходимости лучше э не выходите из дома. Что там дальше? Ой, так, не выходите из дома. Вам надо закупиться лекарством, которое... Выключи, выключи телек. Что это было? Я откуда знаю. Давай уже выключи. Да, да, уже выключил я. Что это было? О, мой рано, это какая-то ерунда. Да какая еще ерунда? Ты слышала? Какой-то опасный вирус. Нам надо закупиться лекарствами. Нам сказали сидеть дома и ничего не делать. Это для таких ленивых, как ты. Так, я пойду нам приготовлю попить чего-нибудь или поесть перед тем, как выйти на улицу. А ты пока лучше почитай в интернете, что ли. Что это за вирус такой, чтобы мы уже сразу закупились лекарством. Кстати, ноутбук вот. Вот тут два. Ой. Ой, буду я еще это ерунду искать. Что? Элизабет, беги скорее сюда. Я не успела даже чай заварить. Что? Что? Что-то важное нашла? Э, да, наверное, даже очень важное. Некоторые пишут, что якобы какая-то болезнь, похожая на зомби-апокалипсис, распространилась по всему миру. И тут сказано, что надо закупиться лекарством, Сходить в аптеке, если это возможно, и купить лекарства. И вот тут состав зелья. Ну хорошо, надо будет сходить, да. Ну что ж, пойдем за лекарство. Хм. Тут сказано, что лекарство достаточно, достаточно где-то 500 миллилитров можно целых, даже не знаю, 10, больше десяти человек напоить этим лекарством. 500 миллилитров 10 человек, а тогда можно к нам подруга придет. Я категорически тебе запрещаю приводить друзей. Ну, ну, блин! Она, может быть, зомби. Подожди. Она отличница по всяким химикам. Ну ладно, пусть приходит. Хорошо, сейчас я ей позвоню. В смысле? Ну, она как раз хотела ко мне в гости прийти. Ну, как ко мне. Вот я ей позвоню. Ладно. Только быстрее.